Я вообще уже давно заметил, что борцы за демократию и свободу слова, ну просто все как один, в кого не ткни пальцем, эту самую свободу слова на дух не переносят. И я их в этом даже поддержу. Ведь все эти революционеры все-таки совершенно правильно и инстинктивно понимают, что на самом деле никакой свободы слова не существует. А побеждает всегда и везде голая сила. И эту самую силу они и демонстрируют, как только появляется такая возможность. Но, ребятки, если вы верите в тупую силу, то должны понимать, что и на той стороне сила тоже присутствует, как и в любом другом нормальном государстве. И там у них не только дубинки есть, там еще целый арсенал на складах лежит. И автоматы, и пулеметы, и танки, и пушки. И все это будет применяться в случае необходимости. Помните эти прикольные кадры, когда американские солдатики мирно спали на полу в Капитолии, с автоматами в руках и при полной амуниции. Там, в этой амуниции, обычно очень удобно располагаются 5-6 магазинов, в каждом из которых по 30 патронов. Как вы думаете, они сомневались бы хоть на секунду, если бы поступил приказ открыть огонь ради спасения великой американской демократии? И вот я тоже думаю, что не сомневались бы. И желающих проверить их настрой так и не нашлось. Плоха та демократия, плоха та власть, которая не умеет защитить себя и свое государство. Никогда в истории ни один народ не мог свергнуть по-настоящему сильных правителей, никогда в истории ни один народ не мог свергнуть по-настоящему сильную власть. Не обманывайте себя, даже во времена Наполеона это уже было невозможно. Наполеон 200 лет назад замечательно расстреливал восставший народ из пушек, и с тех пор оружие стало только лучше, эффективнее и разнообразнее, но власть не хочет его применять, Поэтому он устраивает вам представление и вытаскивает глупышей на демонстрации в удобное для себя время. Для властей лучше много маленьких предсказуемых демонстраций, растянутых во времени, чем одна большая и неожиданная. Сегодня пасает какое-то количество самых опасных идиотов. Завтра выловят по одному тех, кто попал под видеокамеры. Через какое-то время операция снова повторяется. Я точно таким же образом ежедневно вычесываю Жорика. Если его расчесывать каждый день, то шерсть жорика будет выглядеть аккуратно и красивой, Но если запустить этот процесс на пару недель, то соберется куча колтунов, и потом придется их выковыривать при помощи вот этого достаточно жесткого инструмента. Революционеры ⁇ это те же колтуны. Их нужно периодически вычесывать, чтобы они собирались вместе в большом количестве и не создавали излишних проблем себе и другим. Причем вот все эти понятия, как несправедливость, бедность и так далее, они вообще не имеют никакого значения. Что во Франции нельзя работать и жить достойно, или в Америке гражданин не может реализовать себя, а в Израиле людям не хватает солнца и моря, нет, в любой из этих стран можно жить нормально, но какой-то процент недовольных жизнью придурков существует всегда и везде, и с уровнем жизни это никак не связано.